Скрежет зубами по ночам или бруксизм вызван непроизвольными сокращениями жевательных мышц. Возникает почти у 80-90% людей хотя бы один раз в жизни. Это сопровождается неприятными звуками и приводит к повышенной стираемости зубов и повреждению десен. Проблема не осознается пациентам, но утром многие ощущают боль и чувство дискомфорта в области лица и нижней нижнечерестных суставов. Некоторые связывают это с глистами, но это миф. На самом деле, бруксизм обычно провоцирует стрессы, перегрузки, нервные перенапряжения. Появление скрежета по ночам – это повод показать ребенка неврологу для оценки психоэмоционального состояния. Лечение направлено на релаксацию, ликвидацию стрессовых факторов и ряд других мер а также стоматологу для решения вопросов о степени стираемости эмали и необходимости ношения защитных тренеров для предотвращения травм зубов и десен. Увы, эффективная медикаментозная терапия на сегодняшний день не разработана.